По дефолту напомню вам, что я начал стримить на Твиче, вы можете попасть ко мне на прямые трансляции, пообщаться со мной, Зрители там немного, поэтому отвечаю всем. В общем, кто хочет попасть на стрим, ссылочка будет находиться в описании, я сейчас немного в отъезде, но как приеду, сразу с вами на стримах пообщаемся. 224 фолловера, идем к мечте, приятного просмотра. Я не знал, что до такого докачусь. У нас рубрика с бомжа до ножа. С 24 рублей до ножа. Насколько это возможно? Ну, в принципе, это возможно. Это все-таки аккаунт ютубера. Перед началом ролика напомню, что промик на 40% в пополнении есть ОДЖР. Ну, а теперь можем делать контент. Сразу апгрейды, сразу использовать баланс, сразу гуляем на все. Вот, ну, давай сделаем от 40 рублей. Бля, вот я реально просто не знал, что жизнь меня до такого доведет. С 20 рублей до ножа. На моем канале таких рубрик вообще в жизни не было. Это Крафт 40 рублей, я не знаю, как этому радоваться. Ура, ладно, а, короче, мы идем дальше, я не знаю, вот 40 рублей, я ни разу такой историей не занимался, ну, типа, постепенно, обычно на языке выпадает сразу, там, Dragon лор. А, ну, ладно, мы сейчас попробуем через апгрейды всю эту историю забустить. 80 это x2, поэтому ставлю 75, ну, чтобы шанс был повыше. Я не знаю, наверное, надо радоваться так же, как тебе Dragon Lore с кейса выпал. Ура, вот это да, нам 75 рублей дропнулось! Блин, рубрика с ножа до бомжа. Ну, ты понял, короче, суть видоса. У нас 75, было 24. Сейчас может апгрейд не зайти, блин. Мне самому смешно. Ладно. 75 рублей есть. А с 24. Что будем делать? Что на эту сумму можно открыть? Курица кейс, бомж кейс, задрот кейс. Ёпта, я не знаю. Давай рискнем 50 рублей, блин. Ладно, рискуем. Джекпот. Прикинь, сейчас что-то крутое будет. будет. Будет good. Кейс стоит 50 рублей целых. У нас остается 25. Нужно экономить, но человек думает иначе. Бля. Ой-ой-ой. А, 116, слушай, неплохо. Я-то думал, это слив. А это, в принципе, норм. Но после слива вой? да, крафта на может, он и будет выдавать. Ну и плюс все-таки не нужно забывать, что человек-то ютубер. Ладно, денег нафармили, давай, допустим, вакбан откроем три раза. Ну а что, можем себе позволить? Но я не привык открывать дешевые кейсы. Честно, надо будет смотреть цены, потому что я по таким кейсам сегодня первый раз в жизни буду бродить. Блин, это плохо! Это очень плохо! Это 78 рублей, боже мой! Ладно, давай еще три вакбана. Ехает рулетка, ехает рулетка, надеюсь что-нибудь приехает. По итогу, ну, хотелось бы какой-нибудь нож <смех>, с полтинника так, элитное снаряжение, это все круто, 72 рубля, а если мы из этого забабахаем контракт? Вообще, наверное, глупое решение, я не умею играть в эту рубрику, бля, а чё, куда скины мы в гору ушли, 100 рублей мы получили, нормально, короче, идем на апгрейды, чё, титьки мять, сразу и выставляем, сколько, ну давай, 250 рублей На максимальном шансе, слушай, 250 сделаем, уже будет гуд, поехали, 52%, я думаю, это нереально, мне кажется, он сейчас меня сольёт Ладно, дубль номер два. Давай и, давай представим, что этого не было. У меня все-таки есть бонусные поинты, поэтому 400 рублей мы продаем. Так, чтобы было честно, еще раз крафт 250 рублей, типа мы скрафтили. Ну да, немного нечестно. Не, ну а чего? Ну ладно, чтобы было честно, сотни давай пойдем. Ну бля, не хочу я. С 24 то очень сложно. Давай сотни сделаем нам и вот это сейчас все сольем, чтобы эксперимент был честным. Хотя я думал, что все-таки после слива глобального нового сайт должен выдавать. Но как тебе Происходит по-другому. Так, 362 Мы сейчас это все дело сольем, все уходит В гору. Поехали. Вот, соточка Останется. Ну, соточки. Предположим, что Слива не было. Поиграем в такую игру Потому что иначе... Ну, нет у меня опыта Мне позволительно так сделать Делаем x2 200 рублей. Блять 200 рублей делаем. Боже, я сейчас за эти 200 Рублей трястись же буду. 45% процентов, Поехала. Но у нас есть бонус, Это своеобразный сейф. Можно э, Предположить, что ничего до, до этого не было. 200 рублей? Ладно, круто Две соточки есть. Э, давай сразу делаем сколько 350 шанс чуть повыше 350 рублей это уже это уже весомая сумма с которой можно ну Ладно, предположим, что все-таки 350 скрафтились. Бля, вы меня сожрете за такую рубрику с бомжа до ножа. Ладно, вот они скрафтились, все, дальше мы что делаем? Дальше мы делаем 750. Ну, простительно, ребят, ну, бля, можно. Ну, типа, можно, конечно, с 24 попробовать. Давай, если еще хоть один слив будет, еще раз с 24 -х. попробуем дойти. Но сейчас мы предполагаем, что сливов не было вообще. Ну, можно, все-таки бонусы лежат, что с ними делать? А рубрика, да, называется с 24 рублей до ножа. 700 есть, короче, если... Сейчас делаем x2 это 1400 я бля вообще я не знал что я таким буду заниматься короче поехали 1400 рублей можем скрафтить хорошо скрафтили но это слушай вот сейчас без приколов уберем все что было до все вот предположим у нас все идет хорошо с 24 мы подняли все апгрейды зашли у нас 1400 рублей что сейчас с этой суммой можно сделать я давай подумаем я не знаю фарм ножа бред конечно же иван золо почему-то хочу этот кейс открыть сколько у нас 1400 гуляем на все я даже не знаю как Какие тут скины, я не привык такие дешевые кейсы открывать. Ну ладно, сегодня вгоняю себя в такие суровые реалии жизни. И, кстати, Космос, эмочка, эмочка, это хорошо. Я знаю, что эмочка это хорошо, это 1500 Н небольшой, но плюс 1600 рублей на балансе. Давай кейс никоглая тут же откроем. Я знаешь, возвращаюсь в то время, когда были Open кейсы, самые первые на изике когда я 1500 закидывал такой, во, не окупаемся. Но я сомневаюсь, что сейчас, кстати, Император неплохо, что сейчас кто-то смотрит меня тех времен. Но ну, тем не менее, нам выпало 1700. Нет-нет, но мы окупаемся. Короче, я усвоил для себя один урок. В апгрейды идти с низким слоу-балансом ну, не стоит. Лучше все-таки как-то на кейсах пробовать эту историю вытянуть. Нож, понятно, что пролетит. Кстати, королева пуль. Королева пуль с азимовыми Франклин, кстати. А это неплохо. Это 3К. С 24, если смотреть без сливов, у нас все идет прекрасно. Давай зайдем в апгрейд, попробуем бустануть. Допустим, сделать ту же самую полторашку. Например, использовать баланс. Ну, допустим, да, где-то 700 рублей используем, полторашку попробуем все-таки скрафтить. И это крафт, кстати. Да, это это апгрейд! Это не крафт, это апгрейд! Нужно осознать. Крафт это вот здесь, апгрейд это вот тут. Две клавиши, я дурачок. Все, все осознали, все-все-все поняли. Продаем и того на балике у нас режим стример Кстати, удобная тема. А если мы отключим? Ничего особо не поменялось. Не, ну давай честно, я не стримлю сейчас, да, поэтому офф. 4К на балансе остается, остается, точнее уже 4000 на балансе, и уже можно рисковать и идти, допустим, в какой нибудь тайный кейс. Почему нет? Спрашивается. Кто мне запретит? Мы идем в тайный кейс, мы с 24 рублей. Ничего мы с 24 не сделали, но, блин, для меня даже тысяча за последнее время это, честно, лов баланс врать не буду. 1200, 1000, ну, 3400 потратили больше, в небольшой минус, ушли нормально. 3800 на балике, давай-ка сейчас рискнем. Давай-ка рискнем, Мы хотел сказать VIP-кейс откроем Не, император тоже бред, не неон-нуар, африканская сетка, но это байтовые кейсы, я туда явно не полезу. Кейсы за 300 рублей, вот они прикольные. Трэвис Скотт давай гуляем на все. 10 кейсов, поехали. А вот сейчас реально вспоминаю те времена, когда мы крутили Дружко шоу-кейс, Сахар кейс и тому подобное и так далее. И на форсе там Филиппинов всяких крутили. Боже, это были мои, это были мои 80-е. Ну, у нас 3500, плюс 500 рублей, хорошо. Инвестиции нас окупили. Слушай, а тут остался Дружко шоу-кейс? Мне просто интересно. Если они его убрали, то я буду очень сильно нервничать. Типа, огонь и вода, Дружко шоу-кейс. Они что, это все убрали? Закалка. А где? А где эти кейсы? Прикинь, них убрали. Форс, зачем ты это сделал? Зачем? Где Дружко Шоу? Где Огонь и Вода? Ой, Огонь и Вода есть. Ну, давай немного вспомним молодость. Это прям самый, наверное, один из золдовых кейсов, который сейчас на Форсе остался. Дружко Шоу Кейс, кстати, топовый. Мне с него Дэл выпадал. Не знаю, была ли это... Подкрутка, Все-таки аккаунт ютубера не стоит забывать. Но я тогда очень сильно обрадовался. Это, по-моему, первый мой Дейл был. 3000 нам выпало, ушли в минус, понятно. Ну, я предлагаю еще 10 огонь и вода. Кейс на самом деле очень интересно собран. Тут можно окупиться, но не знаю. У нас 24 уже 400 даже рублей на балике. Нормально, ну и с тем учетом, что сейчас еще надропаются скины, а ничего не дропается. Ну понятно, мы рискуем и идем дальше. Давай фастиком долбанем уже. Че смотреть-то на эти прокрутки. Водяной, водяной нож! Все, все. Нет, это, это все, просто вдумайтесь. Это все. Это все, это нож получается запросить. Это нож с 24 рублей. Кайф, мне кажется, да. Я пару водяных заберу. Если ролик наберет 2000 лайков, сейчас нож выведем. Если ролик наберет 2000 лайков, я вот эти раз, два, три водяных заберу. Пиши коммент, подписывайся на канал, ставь колокольчик. Ну, 2000 лайков и сразу выбираем победителя. Три водяных вот этих сейчас выведем. Но надо сначала нажать, все-таки дождаться. Короче, ребят, пришел нож, в Steam он стоит 23 тысячи рублей. Последняя продажа была за... 22 тысячи. Короче, по форсу он стоил дешевле. Забрал я два водяных и один дигл кровавая паутина. По итогу 3 скина я разыграю между вами комментаторами. Но когда мы наберем 2000 лайков на ролике. Поэтому сейчас можешь смело писать комментарий, ставить лайк, подписываться на канал. Этих три скина уйдет на розыгрыш. По итогу у нас получился нож. Можно ли сказать, что мы его выбили с 24 рублей либо же сделали x 24 тысячи, да, ну типа это изначального балика. Можно было бы так сказать, если бы все пошло по плану и не было бы сливов А так мы по факту выбили его со скольки? Вроде со 100 или со 150 С 300 даже рублей То есть С 300 рублей, да, мы его вынесли Но с 24 рублей фактически не получилось Но тем не менее мы попробовали Попытались и поэтому этот ролик я назову Именно так, с 24 рублей до ножа Всем спасибо, подписывайся, ставь лайк Участвуй в розыгрыше, до новых встреч